После нескольких лет эксплуатации задние колеса вращаются с трудом. Попробуем разобраться в чем дело. Откручиваем колесо и ставим барабан в этом положении. Вставляем отвертку в левое отверстие, нащупываем упор и отодвигаем. Так несколько раз. Все колодка отодвинута. Если все сделано правильно, барабан очень легко снимается. Ступица легко вращается. Смазываем проблемную часть колодки и начинаем разрабатывать до тех пор, пока механизм не перестанет заедать. Вращаем колесо, ручник на один щелчок, видно легкое торможение. На одном щелчке колесо вращается с трудом. На трех щелчках ручника тормозит сразу и не вращается. Все, ремонт и регулировка закончены.